Для чего мне вообще этот бог нужен или не нужен, я еще не решил. В принципе, нужен, конечно, получение новых навыков. Ну и, в принципе, чтобы была какая-то движуха. Движение – это жизнь. Так что двигаемся, пойдемте прогуляемся немножко. Вот мы куда-то вышли. Как, какой-то веранде. Это да. слева какой-то офисный, то ли Кутузов Холл, как тут так называется. А вот справа что-то такое, чего раньше не было. А видимо летнее кафе, да? Сейчас закрыто, но летом, видимо, здесь будет много людей. Ну и вот наше уже озеро. Или пруд впереди. Сейчас мы туда пойдем. Вот такая вот для детей. И вот я вижу, туда с детьми люди подтягиваются. Ну вот. Среди Москвы. Но не в самом центре, но, собственно, здесь. Кто знает парк Победы, где находится. Вот он, собственно, Вон Стеллу видно. Сейчас я его сделаю погромче. Видно? Наверное, не очень. Ладно, подойдем поближе. Вон гимнастки. Спортсменки. Ходят. Так. Я не могу. А вот это вот депутатские дома. Это адресу Улофа Пальма. Депутаты там последнего советского созыва тогда, как Верховный Совет назывался. СНС народных депутатов, я чувствую. А вот те дома по улице Мосфильмовской. сказать. Ну, они прямо рядом с Мосфильмом. И, кстати, напротив проходной Мосфильма. Когда их строили, я думал, бедные работники Мосфильма, там павильоны на открытом воздухе есть. И вот эта вот красота, она, конечно, в кадр лезет, когда снимают. Но сказали, ну, что делать, будем замазывать в... Adobe автор эффект Или какие там еще есть у них Средства Технические Ну что делать? Город развивается Вот хорошо, что у нас пруд есть Смотрите какой Прудик Отличный А сейчас листики Начнут скоро Сейчас уже видно Почки на набухли что-то на утки говорят. А у них, наверное, свадьба там. Не видно их за деревьями. Значит, скоро будут утята. Да. Жизнь бьет ключом. Вот там еще. Сейчас фокус наведется. Много вот плавает, и такие вот желтые, и кряклы обычные, там вот белые, кто чайки, чайки летают. Еще такие черненькие, уточки маленькие бывают, черки что ли. как-то народу много надо здесь у нас только ослово поставь поставлю на полочку вообще для блога нужно какие-то удобства кроме хорошей камеры компьютеры вот такой а, маленький штативчик трех ножек, а, тоже я как-нибудь покажу продаются на алиэкспрессе у меня был вообще маленький еще меньше он, на, на, на сантиметров 15, в общем такие ножки были гнущиеся а, вот попробовать селфи палку но правда она как бы с фотиком ее непонятно как поженить с камерой, будет ли он держаться и уж точно наверняка не будет с кнопки на палке как срабатывать. Ну хотя бы надо попробовать, будет получится, это было бы удобно, конечно, внести камеру в руке этого достаточно сложно, может быть, молодым блогерам они ловче, гибче, энергичнее, не знаю. Меня это как бы вызвало затруднение. Ну, наверное, нужно привыкнуть. Но лучше как-то себя оснастить технически. Что еще? Да, петличку микрофон вот я заказал тоже на Алиэкспрессе дешевую, но она все равно лучше, чем просто микрофон в телефоне. Но когда я на телефон с него снимал, сейчас в камере это я первый раз снимаю себя на камеру. Не знаю еще как-то со звуком будет, сегодня вроде ветра нет, может быть все хорошо Вообще, ну конечно же, лучше микрофончик такой, петличку иметь, да? и отдельно звук записывать, потом сводить в какой-нибудь программе, ну типа премьер провод я пользовался как нормально получается ну, в общем, для начала, да, вот, вот этого, наверное, достаточно. В принципе, не обязательно крутую камеру иметь. Для блога можно телефон с нормальным разрешением. Ну имейте в виду вот, uh, разрешение фронтальной камеры селфи и Камеры как бы основной разные, и насколько я знаю, обычно у фронтальной камеры нет стабилизации, поэтому те, кто, кто снимает селфи, должны понимать, что качество несколько хуже. А, что еще про блок? Вообще блок о чем? А пока не блок о блоге. В общем. Блок обо мне. А, я хотел начать тревел блок. Сейчас с путешествиями. Ну, жизнь ограничила нас в путешествиях. Не так это часто бывает, как хотелось бы. Ну и, наверное, вообще тревел. Мы не тот образ жизни ведем, чтобы такой тревел блок стал регулярным. Конечно, у многих Есть такая мечта, да, начать блог, начать им зарабатывать деньги или как бы зарабатывать немножко блогом, немножко на какой-то удаленной работе и потом плавно переместиться под пальму, например, в Таиланд или в Вьетнам и оттуда также продолжать развивать свой блог, сидя на пальме или на слоне. Да, я тоже не скрою об этом мечтал. Понятно, что мечты, они всегда сталкиваются с реальностью. Очень много таких мечтающих. Все-таки рынок у нас... Сейчас сжался и стало, стало вообще все сложнее. А так вообще, да, мечта моего детства выдать дальние страны. Вот, собственно, мама учительница географии, и это меня привело к тому, что первыми моими книгами были географические атласы, первыми раскрасками контурной карты в общем все книжки во всех библиотеках куда я попадал все книжки о путешествиях были прочитаны от курки до курки И, в общем это лучшие мои детские сны вот так где-то на пальме со слоном себя увидеть в общем да, детские мечты в чем-то забыли, все. Но хочется как бы еще не, не, не заканчивать на этом. Так что, в общем, блок это будет. И а, путешествия там будут, и какие-то архивные. Ну да, у меня уже довольно много накопилось фото, видео, материала который я или выкладывал как бы неудачно, <клёх> либо вообще нигде еще не выложен. Можно его переосмыслить, пере, переоформить, и получится что-то интересное. То есть вот, часть архивная будет, а часть может быть мысли вслух. Вот про тот же YouTube я достаточно много информацию, может, чем поделиться о технике, о всякой одежде. Даже... В общем, наверное, есть чем поделиться с людьми. Если это будет интересно, будем продолжать. Я думаю, на, сегодня... на сегодня достаточно. Сейчас пойду еще, пройдусь вокруг кру нашего сделаю кружок вот. а вас я жду на своем канале делитесь вообще критикуйте не бойтесь как бы я, я критики не боюсь я думаю что она а, даст свои плоды говорит что понравилось что не понравилось вот моя камера на которую вчера снимал Sony NEX-F3. Ну, достаточно небольшая. Можно в сумочку маленькую ее убрать. Э -э, удобно включается, удобно держать в руке ее. Здесь кнопка затвора. Ну настройки как бы тоже вполне себе удобные. Хорошо снимает в темноте. Вот этот штативчик, о котором я вчера говорил, он у нас к вот этой вот экшен камере вообще. Вот это ее а, главная фишка. А, ей тоже уже несколько лет этой корейский аналог GoPro называется AirPro Ion. Вот, и, да, главная прелесть в ней была, что вот такой штативчик. Который, кстати, самое главное, что он вот сюда подходит к этой камере. У него стандартный разъем. Вот. А также масса крепежей. Вот просто мне одной рукой неудобно. Вот так вот присоединяется. И вот этой уже защелкой к шлему... Там куча ремешков всяких и приспособлений для удобно на велосипед крепить, на шлем, на другие механизмы. Вот. Просто по вчерашнему, по вчерашней записи я понял, что мне нужна экшен камера либо какой-то регистратор. А вот а, с этой камерой не очень удобно а, идти и снимать, хотя вот у нее как поворачивается экранчик, и можно себя самого видеть. Это удобство, да, но ловить себя в кадре, ну, не знаю, кто-нибудь, может быть мог бы мне неудобно получается, что я из кадр вываливаюсь и главное, да, звук так ну, собственно, нет даже если экшен камера все равно надо будет звук отдельно писать микрофоном с петличкой, да, это когда на улице там э, с сильным шум, шумовым фоном, либо ветром, э, все равно надо будет вот такой микрофончик приобрести. Вот. По вчерашнему видео э, я понял, что эта вещь необходимая, поэтому вот все, что я по дороге до места, до этого пруда записывал, я, в общем, не стал выкладывать из-за качества звука. Вот. И за качество видео тоже. А вот, вот. сюда, к нам ближе, это было. Держать в руке да, все-таки... Ну, не для меня Конечно, это. Нет, нет. А, Вот мне какую-то надо экшен камеру экшен камера да, ну вот... Не это не тоже достаточно тяжелая. Потом она круглая. Вот так вот идти держать ее в руке и скажем на себя там направлять да ну это вообще не, непонятно будет что ты снимаешь конечно там заваливать горизонт в общем качество будет не ахти эту камеру я в свое время для снорклинга, но тоже она себя не показала. Вот первое было просто, Air Pro. она промокла и испортилась. Ну по гарантии ее сдал, купил вот эту еще дороже, и про 2. Она не промокла, но фотографии под водой плохого качества получились, видео как-то еще более-менее. Вот, фотографии совсем плохие. Вот так что. Сейчас думаю, чтобы такое э экшен-камеру маленьких размеров, недорогую сейчас для меня это важно и может быть видеорегистратор. Чем меньше, тем лучше. Я понимаю, что очень маленькая она, соответственно, и батареи там будет меньше, и значит изображение может быть хуже. Вот. Тут еще такой момент. Есть совсем маленькие, которые могут под определение шпионской техники попасть. Кстати, вот буквально вчера была новость о шпионской техники, что вроде как собираются отменить практику заключения за не пользование шпионской техникой, а хранение ее. Вот. А пользоваться ей можно, если указать, что то есть ей нельзя пользоваться скрытно. Видимо, должно быть какое-то ну, объявление или четкий чё знак, что вас снимают на эту технику. Ну, пока это вот еще не приняли, но рассматривают. Что я считаю, конечно, правильно сидеть за какой-то маленький регистратор из-за того, что... Э Собственно, тогда почему регистратора в машине можно иметь, непонятно. То есть вот сейчас я ищу, если кто-то может подсказать, что это может быть. Чтобы идти по улице, не держать ее в руке, а повеситься на ремень от сумки там ну, как-то к одежде прикрепить, прикрепить там в карман, чтобы она из кармана торчала. А, вот такой вариант был бы, конечно, идеален Не знаю, насколько это реально. А, ну и да, по вчерашнему, по вчерашней записи. Конечно, мне пока сложно еще записывать, идти и говорить, и при этом находясь среди людей, четко как бы свою мысль излагать, я, конечно, сбиваюсь, можно, не знаю, заранее писать сценарий, конечно, желательно, и может быть, находить места, где людей поменьше. Ну, в общем, надо двигаться. Движение – это жизнь. А я буду вам благодарен за любые подсказки для начинающего двигателя. Вот. А вы следите. Мой канал живой. Он будет развиваться. Поэтому еще не пропускать а, чтобы чтобы видеть ход событий подписывайтесь жмите на колокольчик ставьте лайк все на этом прощаюсь пока